Планирование. Тоже на наших мероприятиях мы там уже до фанатизма доводим тему создания вот этого подразделения. Отдел сводного планирования. То есть много организаций подошли сами, там и с помощью разных там внешних консультантов, до понимания необходимости вот этих вот специальных людей, специальных групп планировщиков, которые занимаются только планированием. И вот в этой вот, как бы, области собственно, находятся самые сложные процессы. Это и планирование, и приоритизация работы, и создание тех карт, обоснованных там состоянию оборудования. Об этом большинство наших семинаров они именно рассказывают. Чем занимаются планировщики, чем занимаются, собственно, люди, которые составляют эти тех карты, как это делать, на какие горизонты, какие методы планирования. Это все здесь.